Здравствуйте, подписчики канала Мир на ладони! В данном видеообзоре мы вам расскажем о самых шокирующих случаях одержимостей. Страшная и таинственная и пугает нас. Мы любим смотреть фильмы ужасов и слушать истории о привидении, но это лишь пока необъяснимо не коснется нас самих. Тогда жизнь превращается в кошмар. Герои этих историях, наверное, тоже любили сказки о призраках и полтергействах. Но только до тех пор, пока кошмар не коснулся в их жизни наяву. Подписывайся на наш канал, ставь лайк. Анализа Михель Случай одержимости анализа Михель был чрезвычайно ужасным. Девушка всю свою сознательную жизнь страдала от эпилепсии и очень часто лечилась в разных психиатрических лечебницах. К сожалению, ее состояние не становилось лучше, скорее всего наоборот. Девушка с каждым днем угасала все больше и больше. Она очень часто слышала голоса, которые постоянно что-то говорили, и временами просто разрывали сознание анализы на несколько частей. Они приказывали наносить себе вред. Несмотря на то, что она принимала очень много разных препаратов, лечение никак не помогало ей справиться со своим недугом. Она умоляла своих родителей вызвать священника, чтобы он совершил обряд очищения от злых духов. Проще говоря, экзорцизм. Сама девушка считала, что именно демоны, которые обитают внутри нее, и являются причиной всех ее бед. К сожалению, официально, Церковь отказалась принимать участие в этом случае, но два священника, услышав ее историю, решили провести экзорцизм над 16-летней девушкой. Примерно в то же время родители Михель перестали давать ей препараты против эпилепсии. Со временем девушка отказалась есть, и 70 обрядов экзорцизма так и не помогли ей. Анна вскоре скончалась от истощения. Ее родители и священники, которые совершили экзорцизм, были обвинены в убийстве по неосторожности. Des Gottes, des, Vaters, des und des Heiligen Geistes, befehle ich dir, er Im Namen des Verhaltigen Gottes, des Vaters, des Анна Эклун. Одержимой Анна стала в возрасте 14 лет. Ее мать была набожной католичка, но вот отец и тетя юной девушки, как выяснилось позже, практиковались в колдовстве и даже состояли в какой-то секте. Считается, что именно из-за пристрастия к темным искусствам отец начал еще с маленького возраста проклинать Анну и тем самым подсаживал к ней демонов. Но когда девушке исполнилось 14 лет, все стало намного хуже. Она больше не могла заходить в церковь и находиться рядом с вещью, которые когда-либо окропились святой водой. Когда девушке стало совсем плохо, ее мать была вынуждена вызвать священнослужителя, чтобы он провел обряд экзорцизма и освободил ее девочку от слых сил. Такой священник нашелся и успешно провел обряд. Какое-то время жизнь Анны снова стала прежней. Но из-за того, что в кровном родстве у нее были колдуны, девушка опять подверглась демоническому влиянию. Через некоторое время признаки одержимости стали снова проявляться. Анну необходимо было отправить в госпиталь. Еду, которую благословляли медсестры, она отказывалась есть. И то же самое происходило и с водой. Некоторые свидетели, которые видели девушку, утверждают, что она говорила на разных языках и даже умела читать мысли людей. Но на 23-й день пребывания в госпиталь священнослужители все же провели второй обряд экзорцизма. Он оказался успешным, и демоны больше не беспокоили Современная медицина рассматривает одержимость, как частный случай психического расстройства. Так называемым одержимом присущи классические симптомы истерии, маниакального синдрома, психоза, синдрома Туаретта, эпилепсии, шизофрении или раздвоения личности. Некоторые люди. Которые считали себя одержимыми, в действительности страдали нарциссизмом или низкой самооценкой и действовали как одержимые демоном, чтобы привлечь к себе внимание. Верить в дьявола или бесов – это дело каждого, но тогда не стоит удивляться, если однажды вы столкнетесь с ними, и пусть это будет происходить только в вашем воображении, для вас это станет реальностью, поэтому верьте только в себя и в свои собственные силы и возможности. Каждый человек властелин своей судьбы и не стоит никому давать возможность запудривать себе мозги. С вами был канал Мир на ладони. Подписывайся на наш канал. Да! Все, но не... Пошел я сюда власть и силы Иисуса Христа. Разрушил путь. Запрещаю тебе говорить лишнее, иначе! Совсем ушел! Забрещаю властью Христа! запрещаю властью Христа! Давай, властью! Совсем ушел! Все! Ушел, ушел. Ой! Так!